Бургеры, бургеры, бургеры. Oh, yeah! <音><音><音> вот и заканчивается наше время в Лас-Вегасе. Мы готовимся ехать дальше. Собираем чемоданы. Ехали, ехали. Сегодня с утра 200 миль проехали. Въезжаем в национальный парк Зион такая вот здесь красота кругом. Сейчас стоим в пробке, впереди будет тоннель, который все едят по очереди, потому что он строился очень давно и сейчас не рассчитан на два ряда. То есть там могут проехать только в один ряд машины. После Зиона национального парка у нас небольшая остановка на обед. Вот здесь, короче, кормят калибры и кормят сахарным сиропом. А их все время вешают эти штучки таким образом, чтобы, короче, всякие еноты и опосы мы не могли до них достать. Вот такой вот ресторан. Здесь лежат всякие, висят сбруи для лошадок. Ресторан в типичном американском стиле, в деревенском сделан. Вон идюшка летит. Здесь отель, сувенирная лавка. И ресторан в одном здании. Вот так вот, значит, мы уже все заказали себе. Заказали по бургеру и по супчику. Потому что мы в Америке в глуши. И здесь кроме бургеров ничего особо нету. У всех огромные порции принесли еды, салатика. Всем приятного аппетита. Бургеры, бургеры, бургеры. Первая остановка наша в Брайс-Каньоне. Вот возле такого вот тоннеля. Естественное образование, в котором было проделано был проделан тоннель, чтобы машины могли ездить. Приехали на главную точку с сегодняшнего дня брать каньон. Классно. Прекрасно. И не опасно. Если то по дому можно спуститься. Так мы и... сейчас и пойдем вниз. А, вон народ стоит, смотри. Прикинь. Прикинь. Нашел место, это да. Это прикол. Все, мы начинаем спуск. Погружение в каньон Брайса. У него нет и истории, что здесь, я не знаю, убили толпу индейцев, там, ничего такого. Но здесь жила семья, у них фамилия была Брайс. И они, типа, здесь тусили. Вот, и часть честь них назвали это каньон потом. Вот так вот все идут вниз. Вон мы туда спускаемся, спускаемся, спускаемся. Вот прошли эти скалы. Сейчас пойдем в самый низ да, на дно. А потом поднимемся другой дорожкой наверх. И что и только их позвать. Вот, вот брундук за нами следует Конечно. Прям на ручки, да? Иди ко мне на ручки Шел пятый час подъема по запрещенной тропе Но мы не сдавались Начали собирать шишки Да, и заваривать иголки Ёжики Хвойные. Плакали, мы плакали, мы ели продолжали есть кактус. Вот такая вот здесь красотища. Исторический выбор. Куда идти? Направо, где вот эта штука, или налево, где вот эта штука? Ну, а мы пойдем направо. Нарушать закон так полный. Оба. Мужик сказал: короткий путь. Только не кричите, чтобы камни не падали. Да. Вот. Видите, как камни здесь падают. Поэтому эту тропу закрыли. Финальный рывок. Мы прошли самую опасную часть. Вот мы все преодолели, самую опасную зону прошли, камнипада не было. Сейчас осталось пройти в арку мертвых. Да, тот, кто пройдет через арку мертвых, тому дарована вечная жизнь, Маша, давай. Теперь я прохожу через арку мертвых а -а -а. все прямо другой человек вышел это балкон индейцев Наваху, называется балкон жульетты как в вероне практически вон там у них и растут все облагорожено Фу. балкон. Стоим, смотрим. Олени! Рома, машины собьют. Да, ну мы аккуратно кинем. Не в голову им кинем, а просто в траву. А фрукты Маша внесла, остались только чипсы. Ну, чипсы они не будут. Да, и животное жалко травить. Праздничный ужин 9 мая mm -hmm. спицы и вином. Понял. Принято. Mm -hmm. Давайте. Yes. Пасту ты заказал? Все. Что? Right манирую видео в YouTube. <с <с